золотой рыбки с раздвоенным хвостом золотая рыбка популярный декоративный вид аквариумных рыб их фенотипические черты сильно различаются эти виды созданы селекционерами и любителями в этом видео я хочу объяснить, как древним заводчикам и любителям удалось вывести штамм золотых рыбок с раздвоенным хвостом. Золотая рыбка с раздвоенным хвостом имеет раздвоенный с боков хвостовой плавник. Скелет хвостового плавника состоит из лучей плавника и осевого скелета. Это означает, что золотая рыбка имеет раздвоенный осевой скелет. Ни у одного другого вида позвоночных нет такой раздвоенной осевой системы скелета. Это Предполагает, что во время одомашнивания золотой рыбки могла произойти редкая генетическая мутация. В 2014 году мы сообщили, что раздвоенный хвостовой скелет возникает в результате мутации гена Хардина. Хардин – один из наиболее значимых генов формирования дорсально вентрального паттерна эмбриона. Мы показали, что формирование раздвоенного каудального осевого скелета – Требует мутации стоп-кодона в одном из двух недавно дублированных генов Хардина. Из других исследований также показывает, что мутация гена Хардина вызывает летальный фенотип у большинства подопытных организмов. В отличие от этих животных-мутантов Хардина, золотая рыбка, может спокойно выжить, по-видимому, благодаря дублированным генам Хардина. Одна Хардина мутировала, но другая все еще остается в порядке – этот паралог гена Хардина может компенсировать снижение функции мутировавшего гена Хардина. Эти дублированные гены Хардина, возможно, способствовали возникновению фенотипа раздвоенного хвоста. А фенотип раздвоенного хвоста был выбран селекционерами и любителями золотых рыбок в династии Мин в Китае. А сейчас вот такими золотыми рыбками мы можем любоваться в аквариуме. Спасибо за просмотр этого видео. Если вам понравилось это видео, пожалуйста, подпишитесь на наш канал на YouTube. Увидимся в следующий раз.